Добрый день! Сегодня мы поразглавляем про детящее кино, и с нами Мария Костюкович, доследовщица Академии наук и авторка будущей книжки «Дитяший сеанс», присвеченной белорусскому советскому кино про детей. А не только советскому, постсоветскому И тоже. постсоветскому да. то само. Целый такой панораме. Белорусского детяшего кино от его Пошатков да. до сушастности. До его конца. Да. <laughs> <laughs> и, конец, так само отверхуем. Может, Но... с него и начнем тогда? Окей. Почнем, с Пашатку и давай почнем с твоего детинства. Uh, так, а uh, какие были твои первые киноуражины? Uh, что ты помнишь? Первые киноуражение, собственно, я был телевизионный ребенок, вот. и, и и все мое поколение, оно, мы были очень телевизионные дети, мы все время смотрели телек, потому что до нас никому не было дела, это были 90-е, в общем-то, мы сами по себе как-то болтались, вот. по телевизору крутили советские киносказки, вот. и в основном для очень маленьких детей, это были про Кощея Бессмертного, про воровару красу длинную косу про красную шапочку, про то, как Маша и Витя спасали снегурочку, вот, вот все вот эти сказки. Ну параллельно еще шли кошмар на улице Вязов, шли байки из склепа чуть-чуть попозже, шли фильмы ужасов, по-моему, даже по СТВ показывали, вот, в самом... не по СТВ а по восьмому каналу, да? У вот. нас не показывали СТВ. Но, наверное, его не было. Не было еще, я ну, точно вот, да, не да, помню, вообще, да. Но неважно. вот в самом начале 90-х, да, был канал, который показывал много-много ужастиков всяких таких историй. Вот. А, поэтому детские первые впечатления, они такие довольно смешные. Очень эклектические, да, да, да. А, и я, кстати, отрымалась, что. А... Зараз ты доследуешь дитяшее кино. А про это а Минавито, а белорусское дитяшее кино. Слушай, я вот решила разобраться с Баркадабром в своей голове. Потому что вот я помню свое детство, ну, на самом деле мотивация была такая, да. Но ну, помимо того, что это моя работа, вообще как-то разбираться в кино и что-то там. Выяснять, о чем она говорила, с кем она говорила, как она говорила и зачем, да. Вот. Euh... Но вот... Мы дети 90-х, ну ты, ты же тоже ребенок 90-х, ты помнишь, что реальность, которая была вокруг, она вообще не совпадала с тем, вот э, какой она была в той культуре, которая нам досталась. Ну, на дворе 90 что... а по телебашению, да. а, советские каски, где да. а, все судовно. Да. А... Вот. Более того, вот у меня есть старшая сестра, соответственно, все книжки мне перешли от старшей сестры. Да? это были какие-то жития пионеров героев. Это была жилье, Да, а новых еще не было там написано вообще. Вот, и вот в этой расщепленной реальности я просто решила понять, о чем нам говорили все эти фильмы, которые мы смотрели в детстве, вообще не понимая, что мы смотрим. Да. Мне казалось, там, да, много интересного. И ну, с белорусским кино такая одна проблема в том, что довольно часто люди ведают на вот эти фильмы, или не в курсе, что они на самой справе сдымались на белорус фильме. Так? Да. Давай, может быть, назови некоторые из тех самых известных, äh, самых популярных стужек, а потом мы уже обмеркуем, про что они нам рассказывали. Самый известный. «Кортик. Бронзовая птица». Самый известный. «Приключения Буратино» про красную шапочку. «По секрету всему свету». «Девочка ищет отца». Вот, например, моя мама из Сибири, из Красноярска. Она всю жизнь не знала, что это белорусский фильм, например. Да, она была уверена, что ну где-то там, на просторах Советского Союза ее сняли, но не в Беларуси. Да. А, что еще? Ну, все сказки Ленина Нечаева сюда же, да? От, uh -huh. Питер Пэн «Рыжий честный влюбленный». А, из того, что еще прям было мега популярно. Подскажи мне. Давай. Ой, я по шерсти так не угадаю. Только с моих любимых, у моих любимые фильмов у так абсолютно не шикарно затянулся Иван Макарович. Иван Макарович. довольно-таки... Старомодный на той шанс, да не такие яркие, как той же самой Буратино, так, да? але вот, для меня готовы вот такие вот. Ну вот, вот одну мою коллегу. Ловушка, кстати... в я хотел быть. О, ну просто мою коллегу он в детстве очень впечатлил, потому что она смотрела этот фильм, его часто показывали в кино, и она вспоминает, что ее очень потрясло, что это был такой серьезный ответственный мальчик, и он так серьезно ко всему, вот. вот. Непросто ну, просто ему было. И вот это детское впечатление она вынесла, Поэтому... Да, Иван Макарович я хотела назвать «Город мастеров», кстати «Город мастеров». Концерт Бетховена, 1936 год. На тот момент он в Советском Союзе выступал в популярности только Чапаеву. Это, на самом деле, был второй по популярности фильм в стране. Его сняли у нас, да. Ну, как у нас, тогда еще киностудия размещалась в Ленинграде, но mm -hmm. она все равно была наша, извините. Але так само часто кажут: ну, в принципе, неважно на какой студии они сдымались, так вот это все наше, советское, наше, русское, там, не важно, да. Это два разных, это принципиально, два разных определения. Довольно часто вельми лёгко и плавно переходится от одного до другого, так? Да. Так, и в любом выпадку с детяшим кино есть некое тех типов фильмов, есть детяшее кино и есть семейное кино. У нас, конечно, семейное кино – это в первую очередь голливудская модель. А, и а, там, как правило, старались вздымать а, кино, как бы но притягнуло наибольшую аудиторию. Отповедно, а, я не а, в этом фильмы таким образом, как бы там была дорослая перспектива включенная, может быть, не эти жарты для дорослых. А, и... А... Наконец-то жартует, что вот есть американский фильм "Милая, я поменьше у наших детей", да. и что вот коли б я воздымали у Европы, я его бы наз называлась, например, там Са струха, наш, наш бацька нас, нас поменьшил, да? А, кстати, а, табак, кстати, а, хорошо, а, а, да, кстати, хорошо, что перспективы. А, дитяшого и семейного тяну. Какое было у, у СССР и на Беларусь в фильме? Слушай, вот это, кстати, да, главное, ну не главное, но да. Такое важное понимание со мной случилось, что, наверное, может быть, если вот в этой советской модели детского кино был какой-то просчет, да, оно было очень грамотно устроено. Mm -hmm. Это была очень мощная система, которая действительно очень хорошо функционировала. Но просчет у них был в том, что они действительно ориентировались только на детскую аудиторию. Они отделяли детей от взрослых и отдельно говорили с детьми и отдельно с взрослыми. Поэтому очень много тем, которые находятся на стыке, и, и, соответственно, очень большая аудитория уходила из этого, да, вот из э, поля зрения этого кино. И очень много тем э, появилось таких, которые невозможно было вот проговорить. Вот как говорить mm -hmm. с, с детьми о смерти, да, там, да. как говорить с, с детьми о том, что такое семья. Вот этого ничего, к сожалению, как такового не было. Mm -hmm. Да. Um... Сейчас мы про. Пытаемся все это перестроить на западные лекала, но у нас нет для этого традиции, и мы опираемся на то, что у нас было. И, а у нас была очень интересная штука, у нас были сказки для всех. То есть вот в 60-х начали снимать такие сказки, которые вроде бы для детей, но на самом деле там под текстом шел такой насказательный месседж для взрослых. Часто он был очень въедливый. Ну, например, ну самый очевидный пример, который все знают – это «Добро пожаловать, если посторонний вход воспрещен». Mm -hmm. Вот этот фильм про детский лагерь, да, из которого выгоняют Костю Иночкина, он там остается, да? и внешне это такой детский сюжет про пионерский лагерь, все весело и хорошо, да? а внутри это, конечно, очень острое высказывание, язвительное про социальное устройство, да, и про, ну, в общем-то, критика вот общественного и политического устройства. Да? Такое. И этот подтекст взрослые, конечно же, считывали, и так Получилось, что очень много сказок создано именно вот такими двоякими. Вот тот же «Приключение Буратино», Красная шапочка, тот же Город Мастеров в начале 60-х, да, а, где вроде рассказывают такую очень невинную историю, да, про то, как а, вольный город Мастеров, захваченный какими-то странными, а, мутными, а, этими серолицами, как их называют, вояками, да. Они просто как бы сражаются за свою независимость, да, а в подтексте то, там идет очень много высказываний о свободе слова, о том, как узурпирована власть, о том, как мы все потеряли, о том, как предана прекрасная идея, да, вот это вот шестидесятническое разочар... разочаровывающее высказывание, я неправильно употребила. да, вот оно там есть, оно для взрослых есть. Такие сказки снимал еще Юрий Цветков у нас, например. Вот он снял м, «Маринка и Янка» и «Тайны королевского замка». Ага. А, он снял «Я, сиянина», это уже для взрослых такая сказка. Вот они вот по такому же принципу устроены. И вот сейчас мы пробуем вот на вот эту основу нарастить какой-то совсем детский сюжет и снимаем сейчас такие фэнтези, в которых внутри мы пытаемся вложить какой-то подтек для взрослых. Но оно так немножко не работает. И мы удивляемся, почему оно не работает? А потому что вот, вот так. И Яшадна Нареш так само. В принципе, детяши, дети, как аудитория, так это одна из ключевых киноаудиторий. При этом, ну вот, кали, ты кажешь, у советским кино я не снимали, как-то, трошки у своих лето, так? Um, у киноамериканство uh, было на род, так плюс uh, с этого возникает много чего, например, особенно знаменитый кодекс Хейса, так? Uh, который uh, просто обцоги взял голливудское uh, кино и регламентовал, uh, как и что можно показывать на экране, и он появился uh, не шаргу шергу, дякуюшь, а, тому, что а, постоянно казали вот, а это ж дети, так? А, Я где-то на детей, а, там выходила, выходила книжка, она вот был Шетауковальт, а, не помню автора, или называлась а, "Дьябельская ябльс... камера". Вот. Mm -hmm. а, и а, там вот как раз было про то, что а, сущасное кино, оно приводит до того, что наши дети а, выховывают себя с божниками, а они не разумеют каштоу... семейных качествовностей, а, потом в а, кино пробираются а, а, коммунистические идеи а, и а, что с нами у всеми будет. Так? И вот из этого выникало, что нужно кино контролировать. А, Михай себе у советского кино дети были особны, так? а але про их воспитание так само отбали, правильно? Да. А, вот каких детей хотели башить а, советские режиссеры? Слушай, хочешь я скажу еще вот, про, вот насчет того, про влия... пагубное влияние кино mm -hmm. на детей, да? Эта история истории давней, она еще в Российской империи тоже началась. Там в 2014 году, очень, вот, когда развелось более-менее кинопроизводство, начали задумываться, и дети бегали смотреть кино вот, просто, ну потому что ну больше половины аудитории кинотеатров – это были дети. И этим, конечно же, озаботились, а, и были всякие очень интересные статьи а, про связи детской преступности и кино. Ну, и, это и пытались как-то, да, и пытались, в общем-то, обосновать но это не удалось обосновать, что кино детей совращает и делает из них преступников. Вот. И понадобилось очень много сил, чтобы как-то людей переубедить, что, в общем-то, да не в кино дело, а в социальной среде. Но да? Давайте начнем с этого. Вот. Но эти разговоры перешли в 20-е, потом они пришли в 30-е, и мы с ними возимся до сих пор. Это вот просто... Просто искусство почему-то всегда хочется контролировать, и для этого нужен предлог, да. этом парадоксально, что не глядяшь на то, что, ну, создается у все животные, что такси акцинахш уплывая, там шасом яго уплыв пера большевует, шасом на отворот, але акцинахш уплывая, але а не доследуется, что у нас накоишье каже кино детям, и я где-то тиному так. Но, например, когда в 20-е годы, когда Надежда Крупская опубликовала свою программную речь про влияние кино на детей и как средствами кино детей воспитывать, и это все легло в основу целой политики в детском кино, они действительно проводили масштабные исследования детских интересов, что детям интересно смотреть. А, как, влия... как кино влияет на детей, что бы они хотели видеть, чего бы они не хотели видеть. А, и, и там целые институты работали на изучение мнения детей и на формирование вот этой политики. И у Венику, по-моему, 30 была створена у Москве первая дитяшая киностудия? Да. А это это, это то, помнил, что стало, связи, так? То, то, что стало потом студией имени Горького, да, это Mesh Rap фильм изначально. То есть mm -hmm. это первоначально было акционерное общество, и эта студия довольно долго э, существовала сама по себе. Она не входила в государственную систему кино. Это было очень удивительно, потому что, ну, кино же национализировали в 18-м, да, потом было короткое время вот NAP, да, когда кино немножко... В возродилась, да, там где-то 24-26 года вот так вот, да. И в это время появилось много-много-много-много киностудий, которые имели негосударственную форму собственности. Это были акционерные общества, да, Тресты, там, вот это вот все. А потом их прибрали к рукам. И студия Мешапом, она единственная до 1936 года оставалась в формате негосударственном. И в 36-м ее уже сделали между э, Союз дед-фильмом. Угу. Да. Вот. К чему? И что они уже ну, э, про детей? Так, какие были дети у этих фильмах э, и шагуры да. хотели от этого кино? А, вот с этим было вообще напряг, потому что по всем э, анкетам и по всем опросам детским в середине 20-х годов было выяснено, что дети хотят смотреть Дугласа Фербингса, и больше ничего им не нужно. Ну, потому что дети любят приключения. Что еще смотреть в кино, правильно? Ну, вот. Да, да. Надежду Константиновну это не устраивало, потому что она очень проницательно, как педагог посчитала, что детям нужно показывать пример, нам нужно воспитывать в нужном нам коммунистическом духе, поэтому фильмы должны показывать пример. И кино начали называть великим воспитателем. Вот. И а, была дана задача, просто чтобы в каждом фильме герои а, непременно были образцовыми. Они должны вот, быть необычными детьми, да, давать пример. И в 20-х, а, когда воспитывали людей, которые должны строить утопию, да, которые должны построить светлое будущее, а, от них требовали авангардизма. Это так и называлось, детский авангардизм. А, и говорилось, что ребенок силен, и он гораздо сильнее взрослого. И он может взять на себя взрослые роли, выполнять взрослые задачи. Ему для жизни вообще не нужны взрослые. А, и, и, и, и кончилась эта трагедия Павлика Морозова, например. Вот после того, как «Пионерская правда» раскрутила этот миф про Павлика Морозова и сделала из него вот такое прямо... О, странное дело <свят> на всю страну, да. Вот после этого политика сменилась. Крупскую оттеснили от власти немножко, к тому времени там переделили власть опять, и решили, что дети больше не должны узурпировать взрослую роль. Это неправильно и недопустимо. И от них стали э, требовать быть хорошими, послушными детьми, наследовать отца. Если в 20-е все отцы и взрослые были плохие в фильмах, или их просто вообще не было, да, или ну, что-то с ними было не так, их вообще нельзя было принимать в расчёт, да, то в 30-е взрослые все стали хорошие, ну, ну более-менее, да, то есть хотя бы их можно уважать уже, да. Ну, то, крайне раннее взящее кино в Советском Союзе было подобным, да, существенного э, голливудского кино-произведения. А мы возьмем один дома, так. он не только принимается первые два фильма докладно один там. А, але и большинство Кали все-таки заявляются. А, яны не вельми это так. А, а, не по-доброму до его ставятся. Ну да, в общем да. А, То бок, яны не только отсутные, але и наводоть одмовные. Да, да. Ну, вообще, это история супергероев, да. Это ну... дети двадцатых, это были те же Бэтмены, супермены, да, вот эти все, да. Это тот же архетип, извините, да. да. А, ну, вот, значит, мы проходим от этих детей супергероев, детей без батьков, до детей а, пастухмянных, так пионеров, напевно. Пионеров? А... Детям-солдатам, короче, да. Так, э, великая Шинная война, так. Э, э, и э, фактично отмечается, что э, война, но ну, вот эти довольно э, популярные сюжеты у всесветным детяшим кино, в принципе, э, потому что это такие, по-первых, способ э, не оправдать то, что ты не можешь показать всю реальность войны. Mm -hmm. э, э, хотя позднее конечно климу обыди это табу и сполучать и дити <свист> и и, и увесь, таки, физиологичный кошмар войны олег а, это уже такое порушение табу это уже финальный шлях <свист> а, Да, гэтага чем занимаются белорусские дети у военном кино белорусские дети в военном кино <кх> Они страдают. В основном они страдают. Но это началось не сразу, потому что первые детские образы на войне, они были, в общем-то, как раз вот из той когорты пионеров-героев. В 1941 году сняли мы такой фильм «Белорусские новеллы». Там было всего две новеллы. Это было время, когда снимали знаменитые боевые киносборники. да, И вот когда все киностудии переехали в Алмату, да, и наши тоже. Там снимали такие фильмы, которые ну, они были откровенно пропагандистскими, они не ставили никаких художественных задач. У них была очень прикладная цель показать образец героизма, показать какие-то модели поведения, скажем так, как хотела бы советская власть, чтобы советский человек поступал на войне. Вот так вот. Да? То есть это пример поведения просто. Вот. И мы сняли... Мы очень мало к этому относились. Слава тебе, Господи, потому что у нас были ограниченные ресурсы в студии, и не до этого нам было. Но мы сняли новеллу ⁇ Пчелка ⁇ где девочка, сыгранная, кстати, Ниной Жимо, которая будущая золушка, вот, она живет с дедушкой лесником, тут приходят к ним фашисты, уводят дедушку, она понимает, что что-то не так. И потом заводит фашистов в болото и погибает от выстрелов в спину. Вот. И это как образец детского героизма. Совершенно чудовищная, кстати, советская практика. Потому что вот все эти фильмы и мощный поток статей в той же пионерской правде он легитимизировал детский военный подвиг. Это запредельная вещь, и, по-моему, совершенно неправильно. Но это то, что было вот в нашей истории. Вот. А потом из этого начали растить культ пионеров-героев. Но это было уже во второй половине 50-х, кстати. Это самая интересная штука, которую я узнала, что, оказывается, он довольно поздно возник. И когда он начал формироваться, многие пионеры еще не были признаны пионерами героями. Ему еще не было дано посмертное звание Героя Советского Союза как тому же Марату Козею, там, Вали, Котику, да. Вот. Поэтому. Мы начали с подвига, но очень скоро э, дети именно в белорусском кино э, стали жертвами. Именно не мучениками, вот, героями, да, а жертвами, которые не могут справиться с действительностью. Э, хотя мы сняли тот же фильм «Улица младшего сына». Очень социалистический фильм про Володя Дубинина по повести «Льва Кассиля», который я тоже в детстве читала, кстати. Да, и она меня очень впечатляла. Мне было очень жаль этого бедного мальчика Володя Дубинина, который в этих шурфах Керченских э, с партизанами жил и потом случайно подорвался на этой мине и, ну, чудовищная история вообще, можно а, плакать, ну, да. Ну да, Аля Калиев. А, вот все-таки это пионеры, герои, так? С таким образом он с пошадкой появляется в кино, и с тес пошадкой им дают звания героев, и потом уже начинают создавать иконографию этих персонажей, у этих людей в кино. Ну, чаще всего было... Слушай, ну было и так, и так. С частью пионеров героев их начали канонизировать уже после того, как они стали героями Советского Союза, как им было присвоено это звание посмертно, да. Но были случаи, когда это было позже. Но мне сдается, что на углу так поглядеть, когда не брать певных героев, которых вот которым реально дали uh -huh. узнагороды. Уже под час военного кино так являются э, гэте, вот, героичные дети. Да, а, зло, я шэ, да. А, я, И, в принципе, я шэна, вот, а, ну безыменные дети, которые не имели а, там, реальных прототипов. А, и можно сказать, что фактически этот культ пионеров э, нарожается э, с кино, фактически. Ты знаешь, я бы так не сказала. Не из кино. Была очень странная газета «Пионерская правда». «Пионерская правда», да. Это был главный рупор, собственно, пионерской организации. И практически все мифы советской детской культуры – это ее труд. В том числе и миф о Павлике Морозове, например. Я была удивлена, когда узнала, что, например, в центральных газетах и во взрослых газетах мифа о, Павли... о Павлике Морозове не было. Даже в «Правде» о нем не писали. Его не считали там героем. То есть это, это вот большая работа, которую проделала одна-единственная газета. А я, да их спешат, равно... да, ей не ставили со са саблево, срёвку, да? Да, того, да. Калина вот самой, там, «Небесный тихоход», где угу. а, э, э, э, головная героиня, у которой закахается головный герой, вот она работает как раз у «Пионерской правды». Нет, там не «Пионерская правда», а «Пионерская», что с тебя там вешает? вот ну неважно да. и зять все постоянно сдекаются что вот ну что там дядкуму напишешь да то бок ни да такое кино ну в принципе да вот в этой звернутой для да тяжелой аудитории и звернутой для да его журналисты или литературы и кино ставится так я что-то было Наверное, да. Но знаешь, мне что-то подумалось, что это скорее очень такая важная черта советской культуры вообще такая раздвоенность, двоякость, расщепленность, когда сначала мы серьезно говорим о чем-то, да? очень серьезно, мы пафосно, с должной ответственностью, да? и тут же мы это пародируем. И тут же, то есть э, советские люди абсолютно искренне выходили на 1 мая с транспарантами красными за мир Туртмань, да. И в то же время, абсолютно в то же время, тем же мозгом, там той же душой, да, они все это как над, над всем этим иронизировали. Рассказывали анекдоты. Рассказывали анекдоты, да. И культовый герой Чапаев тут же стал героем очень похабных анекдотов, да, вот это вот все. Вот это. Такая потребность соединить несоединимое, да? чтобы сразу и да, и нет, чтобы вот такое. Поэтому я думаю, что вот, это, вот эта особенность: что к детям не относились серьезно, да? и к детской печати, и к детскому кино, к таковому, и тем не менее, оно порождало какие-то очень важные смыслы, и так очень остервенела Ильяна создавала очень пафосные образы, серьезные, да? которые имели большой вес. Вот это вот объясняется, наверное, вот этой чертой, мне кажется. Ну и потом <нёхрот> мы переходим до такой ä, классики ä, белорусского дезяшного кино. Как эти фильмы появились, почему а вот, раптом, ну, в принципе, до этого уже можно было сказать, что вот, дезяшная тема, и она одна из таких головных для белорусфильма, але, все таки про такое вот доминирование детящей темы, бы дальше что-то не выявилось. Откуда это это Слушай, вообще я для себя сделала такой вывод, что нам крупно повезло. Вот сложилось все, вот сошлись сошлись все обстоятельства, которые в иных в время были бы очень неблагоприятные, но здесь как-то все слепилось в одну кучку, и, и получилось здорово. Потому что от Беларусь фильма как такового никто не ожидал каких-то детских фильмов хороших. Ну, -мо. Это была локальная киностудия. Локальные киностудии, они скорее были такими представительскими. То есть от них требовалось там просто выдавать какие-то фильмы для плана, да, скажем так, большего никто не просил, в общем-то. И можно было на этом очень хорошо существовать много десятилетий. И советское кино, оно уже было иерархическим таким, да? Mm -hmm. и, за, и за детское кино отвечали ровно две студии. Их хватало. Студия имени Горького и это объединение «Юность» на Мосфильме. В общем-то, все. Потом следующий был там «Ленинград» по, по этой градации, да? А дальше уже все остальные, от которых прорывов там... Чего-то хорошего никто, в принципе, не ожидал. Но мы все время были студии, на которые ссылали, к сожалению, так случилось. Вот это тоже было обусловлено многими вещами, вплоть до языкового фактора. Не объяснять, да? Ну можно если. Окей. Просто кадры же мы получали из Гика, да, и все в Гиковцы, конечно же, хотели работать на центральных киностудиях. Ну, разумеется, да. Вот, потому что, ну, потому что иерархия. А, ну того и иншая категория фильмов, машины, да, больше фильм. серьезные сюжеты, брат, другие возможности, бюджеты, другие ресурсы, все другое. Да. да. Соответственно, тех, кто туда брали, тех, кто умел договариваться, имел если не связи, то как какую-то защиту, покровительство, да, то есть тот, кто уже немножко встроен в систему. Это, это не хорошо и не плохо, но просто так есть, да? а, а те, кто был похуже, тут похуже, в кавычках, я говорю, да? вот, а, тот, кто не уживался с чем-то или не проявлял каких-то особенных, особенных амбиций, да, вот а, их рассылали на локальные киностудии. Да? И были целые выпуски в ГИК, которые там грузинский выпуск, украинский выпуск, белорусский выпуск, да? вот их обеспечили, все, работать. И получалось так, что, допустим, на некоторые студии было сложновато отправить кинематографистов, потому что нужно было знать язык тот же украинский. Без украинского языка на украин фильме делать нечего, да. А чтобы сослать к нам. Или на ту же литовскую киностудию, да? Ну, нужно знать литовский. А чтобы сослать к, к нам, знать языка не обязательно. То есть здесь не, не было языкового барьера, поэтому к нам слали охотно всех, всех, кто не, не прижился там. И они ехали сюда охотно, потому что им здесь давали постановки. Здесь можно было сразу, не, не, не снимая хроникальные фильмы 10 лет. А, а хроникальные фильмы находились в самом низу иерархии вообще просто. Можно было получить полный метр. И, как правило, этот полный метр был детским. Почти все режиссеры они в анамнезе имеют детский дебют на белорусской киностудии. Вот. Даже Михаил Поташук. Даже Виктор Туров. В общем-то, никто от нас ничего не ждал, но у нас все сошлось. И у нас еще была крутая редакторская служба. Да. Это тоже нужно ценить. Они как-то выцарапывали эти сюжеты. Ну давай, э, разберем эти небось э, один э, фильм Золотого фонда, да, э, на выбор. Давай. Выбирай. Не, давай ты, давай, выборешь, ты, давай я, я, за за давление и диктат, давай. Ну лучше диктуй Ну давай я звужу до двух. Да. Uh, скажем такие вот uh, самые одночасово любимые и самые кантовые. Вот том смысле, что uh, в это фильмы которые uh, башили вы у все, uh, которые um, uh, многие любят, але многим мы не докупшили, так? Казатерки. Так. Uh, так uh, Например, uh, там Пуратина. <пух> да. <laughs> а, альбо, ну, в крайнем случае можем зерованную шапочку. <laughs> а, да. Какое? Да. А, okay. <clears throat> ну, давай, уже Буратина раз. Ну, дело. да. Так, и... а, ну, расскажи сначала, кто его робил а, и как на углу запустился этот проект. А, и а, мы трошки разберем, что там, что это за фильм, в принципе. Ну, начнем с того, что Леонид Нечаев, он москвич. И до того, как приехать на Беларусь фильм, он на студии имени Горького, кажется, на студии имени Горького, я сейчас почему-то не могу вспомнить, довольно долго делал хронику. А, не, господи, ну какая студия имени Горького? ТО-экран. ТО-экран, это было примерно вот... Примерно там, где хроникальные фильмы, потому что телевизионное кино – это было так, вот так, вот так. Хотя это была очень неосмотрительная позиция, потому что, когда все переселились в Хрущевке всем Союзом, да, и в каждой семье появился телевизор, а телевизионное кино, ну, ты понимаешь, это золотая жила, это круто, да? Это вот, ну, грех не воспользоваться, да, и не делать этого. Но почему-то в советской иерархии это было немножко, ну, не… Соромно. Не то, что соромно, но, но не но не, то. Ниха... не то, нет, не то. <coughs> вот, и на ТО ту... экран... потому mm. что, я думаю, одна из причин, не на то, что вот а, теоретично а, советское кино мусило быть а, а, кино массовым, так, а, кином, звернутым до глядыша. А, на самой справе оказывалось, что пошинающе с... А, а, а, самого заражения советского кино, начатку культа авангарда, потом он на пылный час заменился просто культом мастру, вот, а потом з него вертаются авторы, авторское кино и они занимают вершину иерархии. А в а, а телебашинях это не, только, не настолько солидно, как великий экран. А в этой и э, у первую шраху, что э, есть извернутое догледшая массовая? Ну, у меня просто есть более простое объяснение. Советская культура, она, в принципе, была классицистическая по своей сути. То есть это было такое абсолютно, вот она могла быть разной выраженией, да, она могла бы по-разному воплощаться, да, но в основе своей она мыслила категориями классицизма, да, и главная градация была на высокой и низкая. И она всегда безотказно работала. Всегда и во всех системах культуры выделялось что-то высокое и достойное, подражание, образец, на который нужно ориентироваться, и низкое. Вот. И игровое кино, авторское, конечно, это было высоко. Да? Там, там трагедии, вот это вот сюда. А все, что касалось народ, ну как вот... Ты понимаешь, что я хочу сказать, да? <laughs> что, ну да, что, <coughs> что <coughs> автоматически Потом да, забава Этого, да, этого То есть развлека, развлечение это что-то низкое, да. Приходить в каждый дом ⁇ это что-то низкое. И не то, чтобы как-то кто-то специально вот это вот разделял, да, оно просто автоматически так работало. Ну, ну вот так функционировала культура, да. А ну, тут еще думаю. забавно, что фактично авангардисты первых годов выступали этого, а Лео вынику сами стали закладниками этой системы, были узведены на пьедестал и стали подшатком вот да. советского классического культа, да, такого, да, да, да, да, да. Вообще Буратино, как все остальное, возникло очень случайно. И это самая интересная особенность белорусского кино, что из случайного репертуара, который очень случайно попадал на студию, сложилась довольно закономерная линия. Вот прямо вот как пазл. И попал этот сценарий какими то окольными путями с того самого ТО экран. ТО экран работал как? У него собственного производства как такового было очень мало. В основном он размещал заказы на локальных и центральных киностудиях. И это все выходило с титром по заказу ТО экран. Вот то, что, да, помните, с да, да. детства, да. Вот. И главным редактором на ТО экран была Инна Веткина. Она сценаристка, очень хорошая сценаристка. А, заканчивала, кстати, летинститут и была литературным секретарем у Виталия Бянки, oh. если я не ошибаюсь. Oh. Да, oh. да, да. Вот. И она написала сценарий пятисерийного мультфильма про Буратино, который как-то тоже пробуксовывал там и на союзмультфильме, мультфильме и как-то вот не до него было. И совершенно случайно, в общем-то, спросили нас киностудии, есть ли какой-то детский репертуар, потому что нужно было закрыть детскую тему. Потому что после того, как Советский Союз отметил 50-летие пионерской организации, было принято решение улучшить кинообслуживание детей. И каждой киностудии велелись снимать каждый год фильм про детей, для детей, обязательно. Вот, и это стало расцветом нашего кино. Собственно, вот столько обстоятельств сложилось, чтобы вот этот... Конкретный пятисерийный фильм попал на Беларусьфильм. Потом его переделали в двухсерийный, потом его очень долго пробуксовывали. И в итоге дали Леониду Нечаеву. А почему дали ему? Потому что он закончил э, мастерскую детского кино Якова Сегеля. Это был единственный, по-моему, один или два набора было детских режиссеров всего. Их было очень мало, их специально не готовили, и на них не хотели на них не хотел никто учиться. Ну зачем? Зачем специально учиться ставить все, детские фильмы? Что за фигня? Для детей. Да, да. А Яков Сегель это был это как просто а, учиться <с надворником. Да, вот, вот. А Яков Сегель был прелестнейший детский режиссер, вот человек с талантом, ну правда вот. И как-то вот у него появился толковый ученик, и этот ученик попал на Беларусь фильм, и под него как раз сценарий был, и все сошлось, вот. И про что все это сценарий? Что там, чем там занимается Буратино? А в сценарии -то он занимается совсем не тем, чем в повести. в повести и потом даже в фильме. Потому что у Инны Веткиной вообще была история про то, как, типа, вторая жизнь Буратино. Вот, после того, как та вот классическая история кончилась. И там была какая-то история про пионеров, которые ставят детский спектакль, в котором есть Буратино. И этот Буратино оживает, и с пионерами что-то там такое творит. Все время актуально. Очень, да, очень. Но в итоге это переделалось вот почти по классике, но совсем не по классике. Там Буратино, в общем-то, как у Толстого, пускается в путь, чтобы... Э, а зачем он там пускается в путь? Вообще, пускается в путь он очень случайно. В принципе, не так. И у него-то и цели там вообще нет. И это, кстати, главное вообще изменение. В детском кино цели может и не быть. И путь вообще он не для того, чтобы привести к цели. То есть, если раньше детям все время давали какой-то пример, их наускивали на цель, на то, чтобы выполнить какую-то великую задачу, вот, то теперь оказалось, что можно просто пуститься в путь незачем, встретить каких-то мутных чуваков, потусить с ними, да, всех пообманывать, всех обвести вокруг хвоста. пальца, да, какую-то бешеную лесу, лису. Да, вот. Которая выглядает цитоек спекулянт, цитоек бомжи Да. И при этом как-то это не осуждается особо. Господи, да ладно. Да, ну, все симпатичные люди, даже Карабас-Барабас, очень, хорошее, а очень сам люблю. себе очень обаятельный персонаж, я его очень люблю. А, вот, и, а, и прийти, потом вернуться туда же, откуда пришел, и вроде ты ничего не заслужил, но ты нашел клад! Понимаешь, то есть вот Вся система советской детской морали, она взяла и рухнула в Буратино. И это был уже признак нового времени, когда от детей наконец отцепились и перестали их чему-то учить. И мы сказали, ладно, растите, просто растите уже. Там где-то вы, конечно, все пионеры, мы вам будем рассказывать про то, как Крональд Рейган пытается захватить мир, мы будем вам рассказывать про протесты в Никарагуа, да, но, но это все сконструировано в этой реальности, а так живите уже. Ну я отрывается, что это позднее, дальше э, довольно добра показанный переход э, у мультфильме про остров Скармум, да? О. А, да. Вот и <laughs> там <laughs> а, Джимми. Да, <laughs> йон, э, йон пионер, <laughs> а, йон, ну як, Йон однажды пионер, его а, узорный британский хлопчик, потому что когда мы угадаем роман, там так само, то бог, Йон фильмы такие империалистичные. То бок, но, он, а, это история выхования спортсмена, а, годного джентльмена, а, который будет а, прослуживать Британскую империю на а, а, на всю землю. Mm -hmm. так? И э, это такие вот абсолютно идеальный хлопчик. И э, в принципе у мультфильма он таким и остается, али он одночасово становится породой и на пионера, так само, в полном смысле. Только породы на такие вот э, схематичные идеалы в принципе. Да, вообще Буратино, он, он же двуслойный. Это такая же двуслойная сказка. да? Если э, Буратино у Толстого – это вообще трехслойная сказка, потому что это э, сказка из 30-х, да, это, mm -hmm. это там, где говорили изоповым языком вообще про все, в принципе, да, где под одним слоем вот этим вот фабульным, да, где просто где герой что-то делает, да, там разворачивалась сначала иносказательная история про советский строй да, про или ну, наоборот критика капитализма, Опять же это говорило про советский строй, да, то есть еще одно такое изменение сознания. А, а в самом низу там было еще... и про театр, и про мир да, да, да эстетические войны, говорил. которые да. загорелись с пешатком еще до революции на самой справе, угу. и которые у 30 уже... С одного боку не были такие яркие, с другого боку яны протягивали тлеть, Uh, и uh, сталки были еще больше Они чтобы... стали злее, да, uh, так, злее так. да. Но вот поэтому Буратино, да, у Нечаева, он остался двуслойным. Там вот ровно все то же самое, с очень взрослым подтекстом, да. вот с высказыванием про советские реалии. И все вот эти фразочки, которые в Буратине есть, они же все вошли в наш лексикон. Вот это «богатенький Буратино», «три корочки хлеба». Вот. Они очень объясняли, они очень зашли советскому человеку эпохи дефицита. Вот они просто вот тютелька в тютельку вложились в реальность. Да? А, а про вот эту вот эмансипацию пионера, про которую ты сказал, да, что вот от идеала вот просто uh -huh. вот к этому, да, про это вот интересно поговорить именно про кортик, uh -huh. вот это хорошо выражает кортик, потому что а, пионерская тема вообще была очень-очень подцензурной, да, потому что образ пионера – это образ идеального ребенка, каким он должен быть, да, вот так это нагромождалось в 20-х, да. 30, в конце 30-х возник идеальный пионер советской страны, мы все его знаем. Как его зовут? Скажите, как его зовут? Тимур Гараев, да, Гайдаровский. Мальчик, который пока отцы ушли на фронт, он опекает семьи ушедших на фронт солдат, борется с хулиганами, он такой весь молодец, да, вот Тимур... А, и а, на эти роли пионерские всегда выбирали образцовых детей. Вот как в детский хор вот, образцовый мальчик. Вот. В кортике а, главным героем стал пацан, который стоял на учете в милиции вообще-то. То есть у, еще даже в конце 60-х это недопустимо в принципе, что а, плохой мальчик, хулиган, может сниматься в кино в главной роли в главном вообще блокбастере страны. И сам образ этого Миши Полякова стал вообще другим. Вот Миша же Поляков в, в «Кортике», в «Бронзовой птице» да, Николая Калинина, которая снята на «Беларусьфильме», он же ни фига не пионер. Это же такая банда каких-то отщепенцев, оборванцев, да, которые, ну это правда, они очень маргинальны. Да? И тем не менее, они, они пионеры, они расследуют какое-то дело. Там такой экшен, там такие приключения, там такие страсти, там какие-то тайны, там смертельная схватка. Там, ну, шикарно. Это такая Индиана Джонс только с пионерами, да? Ну, то вокруг. И как это, это... Вообще, это, это вообще вот просто сносит, просто смывает всю вот мифологию Тимура Гайда... этого, Гайдаровского, да, и предлагает новый образ пионера. Ну, это про эмансипацию, да, это про освобождение детей, которое вот в середине 70-х, оно случилось. Детям стали предлагать очень расслабленные сюжеты, уже можно не, не тяготиться там пионерским этим значком и галстуком, не выполнять заветы Ильича, вот это вот все. А потом кратится? Это ты про перестройку уже. А, ну так. Ну, он же был из-за других причин. А, ну, Просто ведовочная. детское кино потерпело от этого больше всего. Э, Ведовошно, и <coughs> а, у детского кино это а, зауважно, а, хиба, что не борешь за все, потому что, с одного боку, как на про дорослые проблемы вельми долго не могли придумать, а, и изъявляются вот эти э, фильмы про проблемных подлетков? Mm -hmm. Ну, их было не пошатку, так много, но... Але они, в принципе, изъявляются. <coughs> и они в целом больше, таки, э, больше нам говорят про час, чем многие фильмы про дорослых, которые вздымались одночасово. Да. Вот. А потом э, э, дитящее кино напевно... Зус... А майзусин перестают вздымать, так? Шлепнулось. Вот после пятого съезда кинематографистов буквально... Там просто как раз была смена пятилеток, а советские киностудии работали пятилетками. У них были пятилетние планы, перспективные, их можно было медленно воплощать в жизнь. Это, кстати, было клево очень, потому что когда у тебя большой срок планирования, ты можешь спокойно работать и качественно делать фильмы. Это то, чего вот мы не можем наладить сейчас, да? потому что за год надо сделать фильм быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро а мы не умеем работать в таком кейме. И вот пока эта пятилетка сменялась, детское кино по инерции еще снимали по старым планам. А когда вошли, вот началось новое, как-то вот все. Оно шлепнулось мгновенно. 1988 вот год все. Скажем так, парадигма детского кино сразу поменялась вот начисто, она просто перевернулась. То есть само понятие детского кино изменилось, и с ним непонятно стало, что делать. Оно стало юношеским но стал уже молодежным, оно вообще не было детским, оно вообще не про детей, не про. Или на его перестали стали ходить? <къем> не знаю, ну Нет? меня зовут Арлекина же собирал, О, не ну, детский, это, но про, про подростков, один, про запашних, молодежь, да, запошних у меня, сдается, но так само не на беларусь фильме а, там Динара Санова, Але, ну а, гэ, Это все равно уже становится больше такое, ну, не глядацкое, а больше дорослое и авторское. Ну, да. То и стилистично, и позмездие. Да. А для детей застается вот эта старая классика, плюс заходние фильмы видео. которые виды. видео. Так. да. И с видео вот, собственно, не столько пятый съезд, и не столько коллапс системы. Да э, убил наше кино, сколько видео, мы были к этому не готовы вообще. Вот, ну, вообще. мы не могли с этим конкурировать, когда оно вот таким потоком к нам пришло. Ну что мы можем дать за Ничего. Ну и что тут сдамаются цеперные белорусские фильмы? Ну, почему на Беларусь фильме только? Ну, не только на Беларусьфильме. Ну, можно, можно <laughs> и проиграть. Это вот еще это один само. стереотип, а, да, кстати. Что... А, ну, тут <laughs> на самом деле правят, а, доброе, сдымаюсь не только на фильме, але довольно часто... Вот, ну, все это подразумевается, а, был, как Беларусь, фильм а, все равно, да? Был незалежный фильм, очень а, милый. на а, а, Вот а, самую а, больше ретро uh, uh, тему наверное не было придумать, Тимура команда вот про это абсолютно мило зверьми актерами я был сдивлен и тем что когда вот был на сеансе где ему дали ли мало сеансов тади вот сейчас наша худо-бедно готовые показывается в беларускай незалежная вот это были такие первые втушки и mm -hmm. шло вельми туго. А, але вот был сеанс дитяши, и мне повеселило то, что дети это успромают с великим интересом. Ну да, это универсальный а, вообще сюжет. Плюс, людей, в конечно. принципе, это не городская история, а для сушасных минстеризаций это уже экзотика. На самом деле, вот, эту тему можно было бы развить, вместо того, как вот, на Беларусском фильме спробуют применять данные спецэффекты, ну, и накупили зеленые экраны, да. а, и теперь можно снимать да, да, а, да. А, вот ракурсенку. Але mm -hmm. на самой этой справе а, вот такая недорогая локальная эстетика, локальная экзотика, а, она так сама добра работает, коли а, под ее пасуя сюжет. Да. Вот. Але, ну, нажаль, пока что-то у нас хоть не сложилось остается. Ну, слушай, Влада Синькова, граф в апельсинах. Это детский ну, фильм. И опошный фильм. фильм подлетковый уже. А, а два, которые, да, да это, да, это да. чистое школьное кино. Да, которое... у, С... у, С... у левших традициях, тради... традициях советского проблемного фильма на самой справе. <св> <св> С... <св> ну, просто... То есть это. Ну, опять же, ты, ты понимаешь, что да, вот мы говорим про называемся эти сюжеты, и вот под а ними просто. Визуально уже больше к это. Да. Но по смыслам, да, вот там идет абсолютное дублирование всех советских смыслов. Ну, вот правда. Mm -hmm. То есть вот мы опять вернулись в соцреализм где-то образца начала 60-х, когда с одной стороны у нас были вот пионеры, которые... Меняет реальность, да. Вот, ну, Тимура команда, 2014 -го года, вот детский фильм, да. Вот yeah, там, да. где э, мальчик нашел книжку на чердаке про Тимура uh -huh. и команду, вдохновился и пошел собирать такой же отряд, да. То есть, ну, чистейший социализм, ну просто. Он может быть милый, но это тот образ мышления. Ну, так, это был -то, э, фильм, который да. легко мог бы быть да. снятым много годов тому. Да, да. А, и и с в этом это... а, тоже, да. извини, пожалуйста. Да, конечно. В то же время. А, ну как, ше культура шестидесятников, у них основной концепт, который они сами изобрели да, а, и на котором вырастили все, это концепт искренности. Вот что Главное, как во многих критических статьях да, про современное белорусское кино, а, главным положительным качеством, да, заслугой фильма называется, что он искренний. да. Мы опять вернулись в какую-то ситуацию начала шестидесятых, где нам очень хочется, чтобы с нами говорили искренне, да, и вот эта модель у нас была... Хотя и в 60-е понимали, что это искренность она такая наигранная. Это так, ну, понимаешь, это очень сложная такая структура, mm -hmm. которая вроде искренняя, но под ней еще очень много смысла. Ну это вот. структура, да, это она структура. да, она, да, штучная, да. да. Uh, и, uh, mm -hmm. ну, в принципе, как uh, любое мастерство, то бок, это не uh, на не доход. Это просто особенность, да, а, совершенно. При этом так само, снова уже как у шестидесятые, влада сенколовая на больше индивидуальные, ну, вот так, вот так, так, больше авторство и так само да. вот как у шестидесятые, на снова уже пошенает про больше складные темы, да. там, про армию, там захворование которые наброс не не спойлер и альбо питание зусим 60 60 фильма апельсинов так где на угол одно центральных питания это пытание веры вот и это просто вот а, а, такая машина шарс, так что интересная, интересная ситуация у нас складывается, да, это правда, мы вот отгарнули, это э, э, э, те период, так и начинают, э, справ, ну на не шестого листа, да. а как не удивно, вот на вот независимые режиссеры, так, и они начинают э, с тех неких добрых моментов которые были в истории наших кино, Ну, и то они ссылаются не именно на те моменты. То есть они даже не осознают, что они ссылаются ну, на то, потому что они как бы из ориентир держат... Более... Заходные кино. Ну, и не только российское, например. А, российское, они и да, заходные Которое прошло это чуть-чуть раньше, вот, ну, на 10 лет раньше, чем мы, да. Вот, ну, вот. ну, мне так кажется, не знаю. Ну, а а с другой снимая... точки зрения, мы пытаемся побежать за Гарри Поттером, да. Угнаться за ним. И, наконец, тоже снять очень фантастическая фэнтези. Ну, да. а, снять, но ну, уже а, фильм кино. про детей программистов. А, О это, боже, проект... это, был, это был суперпровал, О, конечно Что вот. там с этим проектом здорово ценового? Да ничего. Я даже была на том единственном сеансе, куда согнали детей, и они добросовестно все это смотрели. И даже в моментах которые мне показались, ну, довольно забавными. Ну, ты понимаешь, это кино нельзя смотреть на серьезных щах, никогда. Они очень серьезно и вдумчиво пытались там найти что-то для себя, что-то, что цепляет. Ну, то бок выходит, что после этого застоя, который у белорусском кино старался, Блорусским дитяшим тянулось облево, так? не совпадая с историческим застоем издавался в 80 конце 80-х, 90-х, мы все таки маем некие новые фильмы, и а, бодай, что можно споделаться на то, что а, снова режиссеры сдымают для детей. Мне очень не нравится вот это возвращение назад, снова, снова. Я думаю, может, нам не надо снова может тоже надо пойти в другую сторону дать Владу бумаги делать все что он хочет Влад бумага так сама сдымает для детей да и можно в принципе поширить наше разумение белорусского кино почему чему бы не але так-то иначе так это уже не застой улад Владу улада у Лады Семенкува вот имена на которые мы специемся але твоя твоя книга так ты да. э, написала э, целую книгу про детяшье кино какие это да. фильмы у тебя поглядела 99... девять а, нет стоп нет это мало 99 — это только белорусские которые были сняты вот с 1930 -го года когда у нас снят первый детский фильм да и вот до 2018 тысячи когда собственно я остановила книгу и вот две тысячи восемнадцатом остановим потому что дописывать можно бесконечно вот, а, а кроме этого еще фильмы, которые я просто не считала, весь вот этот советский контекст детский, mm -hmm. да, вот все эти, ну, наверное, фильмов 200 там будет, не знаю, Ну, no, да. ты сама Дана глядела добрые, <laughs> дренные фильмы, усилякие фильмы. <laughs> да. каб... я просто захотела назад в детство, наверное, мне не хватило чего-то там, yep. <laughs> решила его себе продолжить. Как бы написать эту книгу, так, а, и для кого она все-таки? Она для взрослых. Однозначно. Я Ямайна Вашингтон, это больше доследническая праца, это книга, которая, может быть, интересная, в принципе, людям, которые так само хотят нечто узнать и, может быть, поглядеть на это иншими вашими. Да. Может быть, все разом. Я, я попыталась все совместить. Я надеюсь, что это немножко удалось. По крайней мере, я избегала очень сложных научных конструкций и очень сложных научных слов. И многие выводы, которые интересны чисто специалистам, я просто оставила за кадром, потому что ну, они не влияют на, то, на ту картину детства, которую мы можем из этой книги прямо почерпнуть. Да? Ну да, это для тех, кто хочет понять, из чего устроены его мозги, да? что заложено было в них в детстве. да. Ну, еще она просто написана хорошим русским языком, ее интересно читать. А, так, у отрознення от э, знашной шасты того, что у нас э, выходит в тут. Э... Ну, да, слушай, я считаю, что культура это вообще про удовольствие и про радость. И читать про это тоже должно быть в удовольствие. Ну, поэтому, конечно. Да, да. Это была главная задача на самом деле. Ну, але шы, адбулась, а у вас на камеру, что эта радость отбылась от треба завершить э, финансирование, так? Да. Э, и зараз, на какой я разумею, идея сбор сротков на эту книгу называется э, Детский сеанс? Да, книга Детский сеанс на платформе UliBy. Мы собираем деньги на то, чтобы напечатать тираж. Книгу можно заказать. И даже вот для тех, кто хранит светлую память о детстве, о библиотеках детских. Uh, можно заказать книгу и передать ее в библиотеку, потому что белорусские библиотеки, они обычно имеют очень мало денег, чтобы закупать свежие книги по белорусской культуре, да, и можно сделать такой благотворительность uh, и заказать книгу, и я ее передам в библиотеку от вашего имени, да. Ну, дякую, тогда. С нами была Мария Костякович, мы разговаривали про белорусское советское дитяшее кино. Дякую. Dziękuję.